Сегодня вебинар а, посвящен теме, а, в, а, у нас такое, ну, достаточно редкое событие, редкое, почему, что Уран а, находится в знаке 7 лет. Значит, а, сейчас Уран поменял знак и вошел в знак Тельца, вышел из Овна и вошел в знак Тельца а, и, на, и задает определенные события а, вперед на 7 лет. Буквально недавно вошел, 15 мая, и уже потихоньку будут события меняться, и поэтому этот вебинар мы начнем с того, чтобы вы с нами получше познакомились, хорошо познакомились на первой встрече и рассказать вам об этой информации, что, собственно говоря, на ближайшие 7 лет будет происходить. Чтобы не быть вот так, как вы только начинаете и только соприкасаетесь, может быть, с этой темой, с астрологической, и не рассказывать технические вещи прям сразу, мы попробуем вот так подойти к этой теме. Поговорим о знаке Тельца. А, Максим Викторович, посмотрите, а у нас в аудитории там есть кто-нибудь телец? Может быть, они напишут или тельцов и тельцы не присутствуют? Сейчас в камеру Хорошо в, в камеру. <связываю> Итак. Есть тельцы, да. Есть тельцы. Очень хорошо. Вот. Итак, что такое знак Тельца? Это второй знак зодиака, следующий после Овна. Овен это огненный знак, то есть такой как бы первичный огонь, первичное творение. И а, в, начинается а, проявление в этой материальной вселенной а, через знак овна. Второй знак а, Тельца это знак Земли. То есть то, что произошло первичный огонь, выбросил свою энергию в знаке Овна, в знаке Тельца, в земном знаке, это первичная форма. То есть те люди, которые родились под знаком тельца, они всегда нацелены, чтобы понять, какая форма в этом мире, форма творения происходит. То есть как это реально обычно проигрывается. То есть любой телец, это особенность такая, вы в книгах, может быть, это не встретите, но они пытаются пробовать. Вот все на ощупь. То есть, да, конечно, мы понимаем, что это стол, вот он стоит, стол, но на подсознательном уровне подойдет и потрогает. Вот если определить, нравится или не нравится какая-то вещь или ткань, подойдет и потрогает, то есть через кончики пальцев идет в первичное опознавание этого мира. Главная планета в знаке Тельца — это Венера. И вот а, Венера тоже, она отвечает за формы, а, за то, как это выглядит, и а, что с этими формами а, можно делать. А, и вот а, еще такие главные характеристики Тельца, это то, что знак, а, который не, не торопится, торопиться не любит. А, конечно, бывают люди, потому что есть планеты и в других знаках скопления, бывают и быстрые. Но внутренняя основа, она все равно, когда быстро напрягает, вот оно должно идти с какой-то определенной поступательной скоростью, потому что стихия Земля, и а, телец относится, к, а, этот знак относится к неподвижному кресту. То есть вначале идет накопление познавательного, что происходит а, во внешнем мире, а потом, после того, как накопилась какая-то критическая масса, идет а, в, а, скачок вперед. И это вообще свойственно тельцам, то есть они поступательно что-то делают, делают, делают, или раскачиваются перед тем, как делать, а потом оп, скачок, и могут сделать очень быстро. Вообще очень трудолюбивый, работоспособный знак. И вот Венера в знаке тельца, она, конечно, склоняет к тому, чтобы искать во внешнем мире, это Венера отвечает за комфорт, за красоту, за наслаждение, за удовольствие, искать те места где человеку будет комфортно значит если к примеру человек попадает в какую-то ситуацию она не ну бывает человек который родился под знаком тельца сразу будет делать комфорт чтобы здесь там базочка стояла тут какой-то коврик был вот у нас наша родственная. родственное ну, как сказать, часть нашей страны это Украина, вот она под знаком тельца, и мы знаем, что там вышиваночки салфеточки, полотенчики и, и так далее и все очень любят готовить вкусно готовят и баноч, банки закатывают и обязательно должен быть запас если даже человек родился в любой части света Какая бы ни, ни была, хоть в Австралии, но если он родился под знаком тельца, без запаса жить не может. Это особенность. Вы должны знать и не обижаться, у кого есть родственники тельцы, что этому человеку, вот допустим, он куда-то идет, и вдруг у него в кошельке недостаточно денег, запаса нет. Все. Это внутренняя очень некомфортная ситуация. Поэтому запас обязательно нужен. А почему это еще так происходит в знаке тельца? Потому что вот это изучение мира во внешних формах еще нет уверенности, потому что за спиной только один знак, один огонь. Огонь он ни в чем конкретном не, не, не оформлен, не выражен. Это первичный был огонь. И чтобы была безопасность, обязательно нужен, нужен запас. Поэтому если вы ездите в путешествие с тельцом, то у этого тельца обязательно будет и иголка, и нитка с собой. Если это мужчина, то там запасные носки или еще что-то. У него всегда есть что-то в запасе. И к нему можно прийти сказать, а у тебя нет такого, там и лишние кружки, ложки и все такое. У тельца всегда будет. Это вот такой очень стабильный, комфортный знак, который, по идее, за счет Венеры с ними очень комфортно находиться это как планета которая определяет знак вообще кстати очень много модельеров родившиеся под знаком тельца законодатели мод и в телец в основном консерватор то есть все должно быть по порядку медленно ну не обязательно медленно но главное поступательно тогда будет уверенность стабильность и Венера управляет еще всеми финансами, поэтому у Тельцов обязательно должно быть все для безопасного проживания, комфортного, безопасного проживания. Каждый знак Зодиака формируется четырьмя планетами. То есть первая планета Венера – это обитель, а вторая планета, формирующая знак – это Марс в изгнании, третья планета в экзальтации Луна – и четвертая планета в падении Уран. И вот сейчас несколько штрихов я скажу про изгнание, то есть как это влияет на Тельцов. В изгнании находится Марс. И это та энергия, которую человек старается где-то взять из окружающей среды, потому что планета-обитель Венера, она изначально дана, эта энергия, а планета в изгнании эту энергию где-то надо взять из окружающего мира. А Марс из окружающего мира взять не непросто, потому что это воинственная планета. И а, это одна из причин, несмотря на то, что тельцы очень комфортные люди, и они стараются сделать комфорт не только для себя, но и для других, а вот за счет изгнания Марса у них личные отношения могут быть достаточно напряженными. А, то есть а Марс создает вот это напряжение. А, оно выражается может выражаться скорее даже в том, что это даже не то, что телец создает это напряжение. Ему эта энергия нужна, он ее как бы приглашает к себе. А другим людям непонятно, что это у знака у этого человека нехватка этой энергии. И вот начинается какое-то, может быть, столкновение. И когда окружающие это знают, то тельцу нужно этот импульс огненный, марсианский, просто давать. Когда это маленькие дети, лучше всего воспитывать таким образом, чтобы человек занимался спортом, потому что Марс также отвечает за а, спорт. Хотя тельцы не очень это любят, они больше любят комфорт, там в гамаке полежать. А, но если а, да, но здесь очень хороший аргумент, потому что. Так как они нацелены на формирование форм, то формирование тела, хороших бицепсов, если это мужчины, если это женщины, хорошая фигура, а все тельцы склонны к полноте. Поэтому, как правило, очень красивые фигуры, особенно вот у женщины в совсем молодом возрасте, но склонны к полноте. Это особенность уже знака и по медицинской астрологии связана с поджелудочной железой и со склонностью к сахарному диабету. Поэтому... С самого детства нужно правильное питание и очень следить за своим весом, то есть если а, девушка-женщина-телец а, а, удержит свою фигуру до 35 лет в хорошей форме и дальше эти навыки пролонгируют следующую возрастную группу, то тогда она сохраняет свою фигуру. Если она в районе 28-32, максимум 35, упустит фигуру, потом вернуть очень сложно, тогда сверхусилие требуется, поэтому следите, пожалуйста, за своим питанием. Это вот изгнание Марса, оно требует эту энергию, поэтому вы ее взяли, вы должны потратить на формирование своей формы, и это вам поможет более гладко выстраивать отношения с вашими партнерами, с партнерами по работе, с друзьями, Потому что эта энергия задействована, она не хаотично где-то там находится, а вы ее прорабатываете, поэтому отношения будут лучше. Следующая планета, эволюционная для знака, это Луна. А Луна отвечает за эмоциональный мир и отвечает за то, как мы формируем наши желания. То есть ум формирует как бы задачи нам это надо это надо или тот, или или нам это не надо и эмоционально окрашены поэтому тельцы как правило им нужно проговаривать вот что-то они узнали там переварили, потом они рассказали, проговорили, то есть это нужно обязательно проговаривать, это первое. И второе, им нужно своими эмоциями делиться, то есть это эволюционная планета, выброс во внешнюю среду, это творческая проработка, проработка энергии этого знака. Вот. И вообще Луна а, в, в Тельце получается такой, еще раз говорю, комфортный знак. То есть главный правитель — это Венера, экзальтирующая Луна, две такие а, приятные планеты. И, а, но Луна — это тонкость эмоционального восприятия мира. И за счет вот этого тонкости и многих-многих граней восприятия мира Луна вытягивает этот знак на из земной сферы, луноводная планета в более тонкие а, измерения, и в этом и есть эволюционный путь Тельца. А, поэтому среди Тельцов много и психологов, и философов, потому что их всегда интересуют тонкие нюансы. Опять-таки вспомним модельеров, которые всегда какие-то учитывают тонкие вещи. Вообще от природы этот знак обладает хорошим вкусом. Ну, если он не был испорчен воспитанием, будем так говорить. А вот, и поэтому а, вот она отвечает за тонкость и тонкость чувствования, и тонкость передачи. А, только обратим внимание на то, что все-таки это не быстро. То есть тонко, но не сразу, не прям вот сию секунду. А нужна некоторая пауза, пока... Это земной знак осмыслит, прочувствует, а потом выдаст. Но зато выдаст очень глубоко и красиво. И четвертая планета, которая формирует знак, это Уран. Как раз тот Уран, который сейчас входит в знак Тельца. Уран — планета взрывов, мгновенных переворотов, неожиданностей. Ну, из позитивного. Это планета научных открытий, озарений и всевозможных нетрадиционных, нестандартных ходов. Планета впадения, это значит, а вот Уран входит сейчас в этот знак Тельца, это значит, в этом месте у него энергии позитивной нет. То есть это как бы яма некоторая когда энергии нехватки, так называемая точка тревоги, знака, через которые телец проявляет вот эту свою тревожность. Уран еще отвечает за свободу, за проявление своей свободы, а так как телец очень стабильный и комфортный, консервативный знак, вот это вот, и в то же время свобода, это две противоречащие друг другу темы которые создают вот это внутреннее напряжение Тельца. То есть, а могу ли я? А могу ли я себе позволить? Ну, мы вспомним, что очень известные персоналии знака Тельца, Карл Маркс, допустим, Ленин. То есть, а можно ли себе позволить перевернуть весь мир? Вот. И это новые идеи, которые были оформлены и воплощены в реальность, поэтому тельцы, они способны на рождение новых идей, но эти, эти идеи, они, в принципе, конечно, эволюционные. Кстати, поздравляю, сегодня День пионерии всех, кто помнит это. Вот. Я, например, помню это время очень хорошо, и вообще мы... Классно, мы в, в мае праздновали этот день, я с удовольствием это вспоминаю, и вообще красный галстук – это красиво. Вообще по тельцу, понимаете, вот красный галстучек – это классно. Вот. Вообще тельцам свойственно обязательно, я не телец, но у меня есть там планеты, поэтому обязательно что-то должно быть, какое-то украшение, какой-то яркий штрих, Это вот телец без этого не может. Вот, и поэтому я вас еще раз поздравляю с этим праздником. Так вот, эти идеи эволюционные, но так как уран в падении, они могут быть не совсем так оформлены. То есть оформление может страдать. То есть идею это выдали, а форма, например в той форме, как у нас было реализовано в Советском Союзе. Если бы это было абсолютно все четко продумано и хорошо материализовано в нашем мире, то не случилось бы этой трагедии с распадом Советского Союза. Значит, если это произошло, значит форма была до конца не создана такая, какая требуется. То есть не, воп, дело в том, что здесь не идея плохая, а форма не была создана за счет падения урана. Вот, то есть этой энергии на создание правильной формы, воплощение этой идеи не, не хватило. Вот, и а сейчас уран входит. Да, еще значит несколько штрихов, где-то я тут выписала в предыдущей эпохе, когда уран был в знаке Тельца. В 1768 году было восстание в правобережной Украине, что привело к распаду государства Речи Посполитой. В это же время в России велась русско-турецкая война, а также по указу Екатерины II впервые были выпущены ассигнации, бумажные деньги в России. Вот как раз по тельцу бумажные деньги выпустили. Это 1768 год. Следующее, когда уран пришел в знак Тельца, в полный цикл урана 84 года там с копеечками Поэтому это фактически планета поколений, которые если мы за 80 пересекаем возраст, то мы все проживаем полный цикл урана Следующее, когда уран был в Тельце 1851 год и э, хлынула волна революции в Европе, государственный переворот во Франции, и в России также велась Крымская война. Последний раз уран был в знаке Тельца в 1935 году, то есть в 1935 году он вошел и 7 лет там находился. После принятия банковского закона федеральная резервная была создана Федеральная резервная система США, ФРС та, которая существует поныне. А также а, это Вторая мировая война. Это Уран в Тельце. А, потому что Марс в изгнании а, и а, получается так, что пришла планета, которая формирует знак в падении и чуть-чуть только Марса если добавить, то вот начинаются такие катаклизмы. А вот, поэтому когда уран приходит в такой земной знак, первым делом, что он начинает, он начинает какие-либо формы, которые на будущий цикл, полный цикл урана 84 года, они, допустим, не жизнеспособны, не могут существовать, или они устаревшие в новом времени, будет разрушение и так как а, уран очень такая а, ну, все-таки уран жесткая планета что тут говорить то есть это не то что мы котика взяли и подладили нет уран совсем не котик есть еще такой образ а, как айсберг то есть уран а, виден маленькая только верхушка основная а, масса она как бы под водой у айсберга и он периодически переворачивается то есть уран управляет переворотами взрывами саперами, заодно а, авиацией, космической техникой, новыми открытиями, электричеством, а, интернетом, и то есть это целый а, меня спектр, чем управляет Уран. Так вот, а, все, что касается а, финансовой системы, денег а, и как бы философской части. А, даже не философской, как сказать. То есть у нас сейчас правит в основном в мире капитализм и либеральная система. Она, кстати, начала оформляться два века назад приблизительно. Тогда, когда великое соединение еще двух планет Сатурна и Юпитера происходило только по земным знакам. Поэтому сформировалось очень практическая финансовая система, связана с эксплуатацией и с подчинением, что бы мы ни делали, у нас единственный эквивалент – деньги. И практически единственная система, которая этому противостояла, это был Советский Союз, но на данный момент и у нас теперь уже этих идей тоже нет. Поэтому вот эта капиталистическая и либеральная система, она победила на данный момент во всем мире. Так вот, Уран приходит в знак Тельца, и он первое, что, с чего он начнет, он будет разрушать эту систему. А на это ему потребуется 7 лет. А поэтому это не будет прям завтра, но это будет обязательно. Поэтому... Такие организации, как ВТО, они претерпят очень большие изменения. И основные ведущие валюты мира на данный момент, они, ведущие валюты мира на данный момент. Но в течение семи лет они свой статус потеряют. Поэтому будьте осторожны, в, в какой валюте вы храните деньги и, как вы, и вообще как вы ее храните. Поэтому очень будут серьезные а, кризисы, которые Уран обязательно нам устроит. А, что еще может нам устроить Уран? А, может а, а, устроить массовое закрытие мелких банков. А, и а, большинство банковских услуг будет переводиться, конечно, на электронную форму. Но это не факт, что это удобно людям, то есть это удобно тем банкам и тем структурам, которые занимаются управлением. А людям, иногда, конечно, иногда проще через личный кабинет что-то, но это не всегда проще, потому что вопрос объемов и каких операций. Иногда, пока напишешь все документы, отправишь, проще, например, сходи, дойти до банка, и чтобы это сделал профессиональный человек, чем самому сидеть там и долго этим заниматься. Поэтому это очень двояко, но, скорее всего, на это будет переход. И, возможно, что будет отход от наличных денег и переход на цифровое цифровую валюту и все наши коллеги думают что криптовалюта она тоже будет иметь определенный успех именно при уране в тельце я кстати очень сомневаюсь Вот мое мнение что это может не получиться потому что если мы будем оценивать и уран и анализировать его линейно, то да, то есть уран управляет новыми технологиями, он входит в знак Тельца, который управляет финансовыми деньгами, конечно, он что-то сделает с новыми изобретениями в этой сфере, но упускается такая важная составляющая, что уран в падении. Поэтому создание чего-то прям совсем нового, когда уран в падении, оно может быть создано, но реализовано в такой форме, что от этой формы, в итоге, когда уран перейдет в знак Близнецов, может быть, придется отказываться или она будет неудобна. Это первый момент. И второй момент о том, что уран создает ситуации к разрушению той системы, которая сейчас фактически управляет всем миром. Разрушение не может проходить мирно, к сожалению. Поэтому я пока не буду говорить более конкретно, в какой военизированной форме это будет проходить, но те, которые у нас останутся, постепенно вы будете знать. А также э, выйдет продолжение э, пророчества, вот той лекции, которая у нас выложена на нашем сайте, э, что ждет Россию, э, лекция 14-15 года. Там было сказано о том, что будет продолжение пророчества. И выложена на сайте видеолекция, а ниже видеолекции еще текстовый документ э, содержания лекции. Поэтому, у кого мало времени, вы можете текст почитать. И я буду давать продолжение пророчества очень интересное, и мне раньше времени, я боюсь даже проболтаться, я не хочу раньше времени озвучивать, а это пророчество выйдет осенью. Но пока что я могу сказать, что это все мирно не пройдет. Но в какой форме это уже будет к осени. Сейчас для нас важно на данный момент, чтобы мы учли о том, что этот период очень сложный, очень непростой. И м, правильно а, сформировались те цели, которые мы должны себе поставить на этот промежуток в 7 лет. А, так как наше общество, не только у нас, это будет по всему миру, а, будет сильно меняться, а, то мы должны а, вот этот вектор, о котором сейчас я проговорю, а, ухватить вот это направление, и таким образом, может быть, те, которые у нас сейчас здесь находятся, вы окажетесь чуть впереди тех людей, которые об этом не знают. А, вот. а вектор состоит в том, что будет разрушаться капиталистическая либеральная система управления обществом, а, и какая идея придет ей на смену. На смену вернется то, что было когда-то создано нашими тельцами, то есть Карлом Марксом и Лениным. Но вернется в другой форме, то есть форма будет уже другая. Но сама идея о том, что общество будет эволюционно развиваться, стараясь не эксплуатировать человека человеком, то это снова будет возрождение этой идеи. Это будет не так прям сразу, но сама тенденция, она будет выстраиваться в эту сторону. И с этой точки зрения, вот классически то, что мы говорим по Урану, Уран там тем управляет всем, эти формы, они будут ведоизменены И даже сейчас очень трудно предположить, вот в какой форме. И я поэтому не хочу с пророчества, а то мне придется несколько фраз из пророчества произнести. Поэтому я пока воздержусь. Остановимся на том, что к вот этому виду изменению надо приготовиться. И оно будет также касаться образования. То есть будут реформы в образовании, но в хорошем, необходимом для нас смысле. А, и вообще тельцы это те, которые знак, который любит накапливать на всякий случай. Про запас надо, не надо, но надо. А вот, и поэтому, если вы имеете уже какое-то базовое образование, вы приходите к нам учиться, я вам честно скажу, на, на основе своего опыта многолетнего и преподавания, и когда я сама начинала. Вот если вы начнете изучать астрологию, вы никогда об этом не пожалеете. Это вам гарантирую, потому что это та, кстати, Уран управляет астрологией. То есть астрология в течение семи лет она выйдет в более еще в более востребованной форме, востребованной, потому что астрология позволяет открыть внутреннее окно, то есть у нас у каждого есть какая-то призма внутренняя, а у кого-то она такая, у кого-то больше, у кого-то еще больше, и чем шире наш внутренний а, вот этот а, прожектор взгляда, чем он объемней, а, тем а, человек более гибко может при, а, а, приспособиться развиваться в современном мире. Поэтому астрология, даже, даже если вы не станете профессиональным астрологом, хотя мы готовим именно вас как профессиональных консультантов, даже если вы это будете делать для себя или в рамках той профессии, которая у вас имеется, у вас будет шикарный дополнительный инструмент для анализа. Кстати, вот когда у нас эта первая часть вебинара закончится, а вторая часть вебинара у нас будут ответы на вопросы для нашей группы, которая отучилась уже один год. А другая, еще там будут люди, те, которые у нас давно закончили, но они будут присутствовать на занятиях, там будут ответы на вопросы. Конечно, вторая часть вебинара более профессиональная, ну, то есть рассчитана на профессиональную аудиторию. Но мы вас приглашаем присутствовать и на второй части это будет открыто, бесплатно, и таким образом вы немножко, может быть, услышите или почувствуете атмосферу, как у нас это происходит. И на, на второй части там как раз такие будут очень практические вопросы, просто ответ вам пока еще будет, мой ответ он будет в профессиональной форме, не очень понятен, но вы увидите, что с помощью астрологии можно решать очень практические вопросы, допустим, подача денег, ну, допустим, на нулевом цикле покупка квартиры, или же там у человека еще какая-то проблема. И с помощью астрологии это можно решать, и ваши действия будут подкреплены, а, и более без, для вас безопасным, что они подкреплены определенной информацией касается временных потоков. Вот сейчас или завтра, или, например, через месяц. А сейчас ни в коем случае, иначе будут проблемы. То есть таким образом вы а, сможете облегчить свою жизнь а, тем, что у вас будут дополнительные новые знания. А, вот. И там у нас есть вопросы, Максим Викторович, нет, нет? комментарии предельцов. А, комментарии про тельцов. <смех> Какие комментарии? Муж всегда был худощавым, вплоть до нынешнего момента, 3-4 года. Мало делится своими эмоциями, медительных думах, но быстрее в жизни. К спорту, к спорту смотивировать никак не получается, хотя всякие там совместные прогулки, на напряжки, ну, соглашается. Да, значит, по поводу того, что тельцы склонны к полноте, а вот человек у нас пишет, что он худощавый. Э, Дело в том, что есть такое понятие, как гороскоп, это точка восхода. То есть если у вас восходящий знак, допустим, Девы, они как правило, худощавые, или же, может быть, восходящий знак Овна. Кстати, Уран дает на восходе высокий рост, вот, допустим, как Башар Асад, вот такая вытянутая фигура, очень высокий рост, не склонный к полноте. А, поэтому вы можете быть по знаку телец, но при этом быть худощавым. А, вот. Но а, я что-то не, что не встречала, чтобы хоть один телец сказал, что он не любит есть вкусно. Все любят есть. Все? Нет, есть некоторые, вот не, не знают телец, но вот если телец хоть, хоть как-то выражен, а вот, то тогда надо вкусно поесть. Причем а, желательно так, что у тельцов это может быть даже у худощавых. А что вдруг вот резкий выброс голода, то вот прям срочно сию секунду, если не дать поесть, то может украсть пирожок. Вот. Или же становится да. очень нервным. Есть, есть много любят, совершенно верно. Вот. Просто у вас восходящий знак другой, который может давать худощавость. Но это вы узнаете в процессе учебы. Очень интересное у нас преподавание, мы рассказываем такие тонкости, такие нюансы, что вам будет очень интересно. А потом вы сможете это применять, что очень важно для земных знаков, о том, что мы даем методы применения, как это применить. Потому что, вы знаете, информации можно и в интернете много что не читать. но мы, кстати, даем такой, что в интернете э, и, и не найдете такой информации. Это просто принадлежит только нашему институту, нашей школе, и мы это не печатаем, а даем только для тех, которые у нас учатся вот и мы даем как это применить то есть информации много но редко где найдешь пошаговое вот нужно так применить так применить и так и в итоге на выходе вы получите результат вот эти вот пошаговые обучение постепенно когда к одной базе прикладывается еще одна информация еще одна информация некоторые говорят ой я может быть не справлюсь вы знаете все справляются у нас есть и те, которые много лет, и те, которые мало лет. Все справляются, потому что так устроено наше обучение, что это вы пошагово получаете информацию с некоторыми перерывами для того, чтобы она усвоилась. И потихоньку-потихоньку нагоняете, и поэтому нет проблемы. У меня написала недавно одна наша студентка, которая закончила, говорит. Я все закончила, уже практи... ну, много лет прошло она давно. Она говорит, я вдруг пришла к выводу, что все-таки я не приспособлена к астрологии. Вот. А я ей говорю, что а вы делаете упражнения. Но ну, все-таки астрология, это вот знаете, как музыканты для того, чтобы научиться бегло играть, надо делать упражнения определенные. То есть если вы каждый день хотя бы по чуть-чуть читайте информацию, которую вам дали и отслеживайте вот эфемериды, транзиты, где что находится или по программе то таким образом вы нарабатываете, нарабатываете опыт, а потом дальше он переходит в автоматический режим. Это вот как водители или там музыканты, он уже, он уже не смотрит на пальцы, куда они, они у него летают, или водитель, он едет и может разговаривать или смотреть куда-то, потому что это на, на автоматизме. Но чтобы был какой-то автоматизм, то этим, во-первых, надо заниматься. А во-вторых, за счет того, что это такая интересная информация, это вот интерес – это та морковка, которая перед нами висит. Потому что «А что дальше? А что за этим? Ага, а у моих близких это вот так, а у тех как?». И вот за счет а, вот такой интересной информации это происходит нетрудно. Поэтому вы можете не беспокоиться. А, вот а, Что еще вам рассказать про… Э, э, в, Хождение урана а, в, в знак Тельца. Сейчас идет первая петля. Уран по тельцу будет делать несколько петель, ну, про планетарные петли вы потом узнаете на наших занятиях. А, и он как бы входит, потом вернется, потом еще раз войдет, потом опять вошел. Ну, уже внутри знака. Так вот, самые крутые события, перемен, они будут э, на второй петле. Сейчас на первой петле до 90-го года готовится ситуация. И, но вы наблюдаете, что происходит, потому что когда Уран только вошел, вот как это произошло сейчас, сразу он уже дает о себе знать. И у нас открытие Крымского моста на Урана в знак Тельца, то есть что-то конкретное, красивое, облегчающее, кстати, жизнь, соединяющее людей, то есть это ну, с точки зрения красоты, удобства, комфорта и современности, это как раз вот как бы и Уран, и Венера, и, и вот этот мост между одним берегом и другим, соединение, вот это в позитиве с точки зрения знака Тельца. А также вот вчера разбился самолет, конечно, с самолетами тут проблема, будьте осторожны, летайте по хорошим дням, не по сатанинским каких-нибудь, когда разрушительные аспекты или квадратурные фазы к Луне, потому что сатанинский день это сленг, то есть на самом деле это просто Луна находится в стрессовых аспектах. А, и чтобы вы не попадали в ситуацию, а, когда будут какие-то опасности с самолетом. Просто пойдем и берите на другие дни. Но мы вас научим, как это делать. А вот, что еще такое знаменательное произошло? Правда, прошло всего а, несколько дней в, в, по, при вхождении урана. А, ну, Трамп отказался от а, договора с Ираном. А вот Европа взяла и не поддержала. То есть вот Уран будет давать такие неожиданности, вот, вот рассчитывают на одно, оно бац, и получится совершенно другой результат, Дают такие неожиданные неожиданности, поэтому наблюдайте, сейчас будет очень интересное время, потому что вот а, до какого же числа, с 6 с мая по ноябрь 2018 года. Вот с мая по ноябрь 2018 года. Потому что потом у него будет петля, он войдет еще ненадолго в Овен и снова вернется в Телец 6 марта, 6 марта 2019 года. И уже как бы пошел своей дорогой и будет по нарастающейся эти события, то есть уже где-то с марта девятнадцатого года, а сейчас он будет давать, а, как бы, а, будет показывать намекать, намекать, как он будет действовать в этом знаке. Я вот вспоминаю, у нас был такой случай, у <coughs> нас попало чем глубой девяносто пятый год, когда а, день, когда Уран входил в знак Водолея, и в этот день у нас была лекция здесь в Калининграде а мы сейчас, вебинар транслируется у нас из Калининграда, а вот, и я живу в Москве, а Максим Викторович в Калининграде, так что мы два преподавателя, которые живем в разных городах, но для дистанционного обучения это не играет никакой роли. А вот, и мы с Павловичем Глубой находились здесь. У нас такая была тусовка, достаточно большой бар, он обычно всегда пустой, и мы перед тем, как ехать на лекцию, попьем кофе, чай и выходим. Побыли на лекции, приезжаем с лекции, и вот это вот помещение бара, такое административное здание, большие крупные окна. И мы приходили, и только одни шторки вот так вот колышется, а все окна вместе вот с рамами, с фрамугами просто выпали на, на улицу. А время где-то было весеннее, такая ну, прохладная достаточно, но это было настолько удивительное, шокирующее, что мы своим глазам не могли поверить, то есть вот так произошел уран, он взял вот так, кстати, уран управляет тоже окнами, раскрытием, то, что распахивается или переворачивается, и вот вся вот эта фрамуга выпала, в девяносто пятом году это было, и нам мы спрашиваем, а что произошло, они говорят, не знаю. вот просто вдруг взорвались две бутылки с минеральной водой, они ни с того, ни с сего взорвались, а окна выпали. Вот так Уран вошел в знак Водолея. Но Уран — это обитель Водолея. И он, будем так говорить, несколько посмешно, никто не пострадал, все нормально, потом новые окна вставили. Может, они уже давно, конечно, туда просились. И что только вот эти, главное, с минеральной водой спрашиваются, вы зачем взрывались? Вот. То есть уран дает какие-то знаки своего проявления. То есть вот он вошел и он что-то обязательно дает. Это может быть и в вашей личной жизни что-то внезапное происходит. И здесь еще нужно обратить внимание, вот когда уран входит в знак тельца, что если от тельца десятый знак отсчитаем, это будет водолей. Поэтому у всех тельцов их цели решаются через знак Водолея, а знак Водолея это Россия, поэтому с точки зрения вот этого транзита Урана по знаку Тельца, то будет возвышение водолейских территорий, те которые под Водолеем. А те территории, которые под знаком Тельца, они, конечно, будут страдать, к сожалению, но это космический транзит, здесь ничего не сделаешь, такова судьба уже, это вектор развития мира, вот, и нам просто нужно принять во внимание и к этому подготовиться.